Если ведь не сжигали, то в чем-то им этим оказывали услугу. В чем-то услугу, но дело в том, что перед сожжением обязательно требовали отречения. Если бы они не отрекались, конечно, это была бы услуга. Но отречение это было бы абсолютно жесткое правило. Без отречения их на костер не вели. Сначала их пытками измучивали, если они от пыток не умирали, добивались отречения и только после этого на костер. Бывали ведьмы природные, которые даже не знали, с какой силой они работают, просто бабы-колдуницы, которые что-то там лечили, что-то там шептали, не являлись ни адептами, ни знающими. И их слова всегда были восприняты, они даже не сомневались, что если отрекаются, они отрекаются навсегда. Профессиональные ведьмы. Действительно, маги, которые занимались тем, чем должны были заниматься, будя они попадали в такую сложную историю, да, они могли пойти вот на такую уловку, если, конечно, у них хватало воли и сил. Потому что если колдунец просто замучивали до смерти и заставляли отречься, тем самым разрывая их природную связь со старыми богинями и с Землей, то истинных колдунов и истинных ведьм, пока из них всю информацию Инквизиция не выжимала, пока они не рассказывали все, что знали, все ритуалы, все знания не выкладывали на бумагу и за ними все это дело не записывали, никто их смерти не придавал и даже кормили, кормили и не мучили. Товарищ Терпимада собрал такую удивительную коллекцию всех древних знаний. И только после этого, после этого, возможно, даже и не отрезать можно было даже не отрекаться. Их даже иногда и не казнили, там отдавали в монастырь, да, или там надевали санбинита, пусть ходят. Позорная шаг. Нет. Казнили в основном природных ведьм, которые имеют природную связь с Землей. Тому есть свои причины на общей теории магии, я об этом рассказываю, сейчас долго не буду, да, но тому причины есть. А источник знаний убивать не надо, сначала надо выложить все знания, и ребята инквизиторы знали, это железно. У них были четкие инструкции. Сначала мы забираем, выжимаем им мозг досуха, а потом делайте с ним все, что хотите. Поэтому а Ватикан набит сейчас этими. А для чего это было? Да. Это конечно, было... чем больше магических знаний будет во вновь образованной религии, Но тем сильнее она будет, конечно. Да. Конечно.